Раки, приветствую вас! Сегодня мы просмотрим интересный период Венеры в Козероге с 5 ноября по 18 декабря. Вообще-то, Венера в Козероге будет более длительное время, и оно само по себе это время будет разделено на три части. Вот во первая я уже Сказала, а вторая будет с 19 декабря по 28 января в ретро-движении. Затем снова с 29 января по 5 марта снова в прямом движении. Я обязательно на каждый из этих, из этих периодов сделаю отдельный прогноз, поскольку они между собой будут сильно взаимосвязаны. Время Венеры в Козероге у вас будет непосредственно касаться темы партнерства, поэтому у многих из вас... Будут изменения в этой сфере. Для вас это очень интересное, очень ответственное время. Венера в Козероге это время зрелого подхода к отношениям, когда эмоции равняются логике. Это время, когда любовь Заслуживается делом, не словами, не обещаниями, а поступками. У многих из вас произойдет переосмысление своих партнерских отношений и выбор партнера уже с более практичной точки зрения. Насколько он твердо стоит на ногах, насколько... Он готов быть вам женой или мужем практи с практичной стороны. И, конечно же, многих это положение подвинет к, подвинет к тому, чтобы узаконить взаимоотношения с уже имеющимся партнером. Либо создать крепкие отношения с партнером, у которого будут серьезные планеты находиться в знаке стяка Козерог. Серьезные это личные, там Луна, допустим, Венера, Марс, Солнце. Ну, это в основном будет касаться таких людей. Теперь, давайте обратим внимание на то, что 5 ноября произойдет Новолуние. Новолуние произойдет в Скорпионе. Значит, поскольку Скорпион для вас является домом символических детей, любви, хобби, развлечений, то, соответственно... По этой части у вас произойдут какие-то обновления, что-то будет новенькое, что-то будет интересненькое, чем-то стареньким вы закончите. Причем я обращаю внимание, что здесь у вас еще и Солнце находится в оппозиции к Урану. Сейчас поп... Это значит, что ваше Солнце... Нет, ваше Солнце хорошо будет стоять относительно Урана. Как раз вас ждут удачные перемены я бы сказала так, что если от вас что-то уходит, что себя отжило, пусть идет, потому что на ее место обязательно придет что-то новенькое, интересненькое. И этому будут способствовать интересные аспекты. В частности, будет интересный аспект с 12 ноября по 18. Давайте на нее посмотрим. Обратите внимание ваш пятый дом дом любви соединение марса это энергия это агрессивность. с меркурием общение мышление и тут идет оппозиция к урану уран это что-то неожиданное это взрыв и здесь возможно какие-то резкие резкие события возможные разрывы и там споры ну ну что-то, что выведет вас из себя, но впоследствии здесь образуется от этих планет к Венере в Доме партнерства прекрасный аспект, текстиль. И я бы сказала так, что то, что будет, это приведет к лучшему. Тут первый вариант, либо вы расстанетесь, и последуют следующие какие-то изменения. Вашей личной жизни новые, более интересные, более надежные, либо здесь есть вариант, что уже имеющиеся отношения перейдут на следующий уровень в результате какой-то крупной, форс-мажорной, неожиданной ситуации. Теперь следующий аспект: с 5 по 14 работает такой творческий аспект, как секстиль от Венеры. Ну, вот я только что о нем сказала: от Венеры к. Меркурию к Марсу, который делает очень харизматичными вас и ваших партнеров. Он сближает. И здесь вы знаете такое интересное сближение как-то на фоне физической привлекательности. Очень легко договориться будет с вашими партнерами, легко познакомиться. Ну и плюс вы будете очень активны в любовной сфере следующий аспект, он действует с 12 по 18 это от этой же связки планет образуется видите, он хотя и расходящийся еще обратите внимание, вот до 12 числа здесь даже, ну может быть, это до 11, наверное, будет чувствоваться вот от этой связки планет Марс, Меркурий и квадрат к Сатурну. Это вообще такой, знаете, революционный, можно сказать, аспект. Как революция. Я думаю, что даже что-то глобальное вот в мире будет происходить в это время. Революция в любви. Ладно, хорошо. Что тут у нас еще? От Венеры образуется тригон к Урану. Тригон к Урану это неожиданное, что-то очень приятное. Может быть даже новое знакомство. Либо неожиданные изменения в любовных делах, которые приведут к чему? К браку, например. Вполне возможно. Ну, я смотрю, что раки, у вас тут большинства как-то все двигается по теме брака, брачной ситуации. Ну, хорошо, а кого интересует работа, ну, давайте по работе посмотрим, что. Так, здесь управляется Марс, то же самое по Марсу могут быть, по, по работе из-за напряженного Марса могут быть в середине месяца резкие перемены, но... Если вы на них решитесь, то вас ждут и ждет улучшения. Будет или новая работа, новые партнеры. Ну, как-то, вы знаете, вам тут смело можно рисковать. Так, по теме, э, ну, заграницы. Для тех, у кого женихи, невесты издалека, очень благоприятный аспект, влюбленность. Для тех, кто занят высшим образованием, для тех, кто вообще занят в сфере. Творческой, может быть, те, кто занят какими-то дальними дорогами, поездками, передвижениями, то здесь вас ждет очень большое вдохновение, удача, радость. Можно вкладывать денежки в какие-то долгосрочные проекты. Я бы сказала так, что многие раки будут находиться в состоянии определенной эйфории в течение данного времени. Ну хорошо, дальше. 19 ноября мы все зайдем в коридор затмений. 19 произойдет лунное частичное затмение, в Скорпионе в том же. Значит, что-то окончательно старое уже уйдет, связанное с любовью, с хобби. И что-то новенькое будет уже прорисовываться в вашей жизни, прорабатываться и прорисовываться. И точно вы это все должны для себя как-то обозначить до 4 декабря, до новолуния в Стрельце, до следующего солнечного затмения. По данной теме я сделаю отдельное видео. Следите за новостями. Я обязательно его выложу. О его влиянии на каждого представителя определенного знака зодиака. И так, позачетвертая сказала, с 23-го, интересный тоже будет период, с 23-го по 30-е, Венера будет образовать прекрасный аспект к Нептуну, ну тут у вас любовь. Любовь, творчество, любовь. Вы знаете, прекрасный период для брачной ситуации и помолвки, для каких-то долгосрочных планов, для путешествий, для закладки фундамента. Финансовая удача тоже вас ожидает в это время. Тут еще и подключается... С 27-го пойдет на соединение Венера с Плутоном, это аспект миллионера, у вас это все будет в зоне партнерства. Ну какой-то вам партнер подвернется, очень интересный, с большими деньгами, большими возможностями, большими амбициями, держитесь за такого и никуда не отпускайте. Ну, я образно говорю, надеюсь, он никуда не денется сам. Еще обратите внимание, поскольку с 13 декабря Марс, планета активности вашей личной, перейдет из зоны любви в зону работы, то постарайтесь вот какие-то свои главные, главные, может быть, какие-то энергии направить на зону работы, начиная с тринадцатого числа, ну можно уже там чуть чуть, чуть раньше плюс-минус пару дней, но учитывайте, что у вас времени не так много до восемнадцатого, поскольку с девятнадцатого Венера становится ретроградной, и вам придется работать уже с тем, что будет на тот момент менять что-либо, будет нежелательно. И одновременно Меркурий перейдет еще и в Козерог, в тоже вашу зону партнерства. Но я могу сказать, что как-то увеличится ваша ментальная активность в общении с новыми партнерами, в завоевании новых каких-то просторов. Особенно хорошо для тех, кто занят, ну, чья деятельность связана с поиском клиентов, с открытием новых точек, то здесь, конечно, у вас будут... Ну, такие хорошие возможности убеждать других людей занимать вашу точку зрения ну, что уж такой был интересный астрологический прогноз первой части мы закончили переходим к следующей итак друзья давайте посмотрим как будут вас воспринимать окружающие? По тузу кубков, ну, любви, наполненными любовью, будете на всех смотреть с удовольствием, с чувствами, с глубокой эмоциями. Ну, Что-то очень приятное будете излучать вы от, от себя. Как будет выглядеть ваша материальная сфера? Ну, достаточно стабильно, по десяточке. Так, и просто она еще уточнилась Десятая девятка. Я могу сказать, что у многих из вас ждет улучшение материальной сфере. Даже больше будете получать, чем вы планируете. Увеличение вашего финансового потока. Теперь по тому, что вас ожидает в доме в семье. Ну, здесь удивительные две карты муж и жена, мужчина-женщина, то здесь идет классическая расстановка ролей каждого, когда мужчина защитник, когда женщина, она более слабая, она нуждающийся в опеке его, в заботе, и, соответственно, здесь с ее стороны тоже идет забота, она такая по-женски, по-мягкому, -мя -по и идет... Можно сказать, что здесь пара гармоничная, полная гармония между двумя людьми. Поэтому для тех, кто в браке, кто задавал какие-то вопросы, то для вас ничего не изменится. На сегодняшний момент все хорошо и будет хорошо. Теперь, тут вот интересненькое дело по поводу любви, любовной ситуации. Есть указания, во-первых, на возврат из прошлого. И есть еще указание на то, что человек может быть либо младше по возрасту, ну какой-то еще, знаете, инфантильный, недозревший, несозревший, что-то с ним там есть, какая-то проблема. И может быть указание на то, что это что-то такое, знаете, ну несерьезное. Какие-то легкие, несерьезные отношения, которые, в общем-то, могут еще рассматриваться как... Что-то такое, знаете, вот с ней не имеющее каких-либо определенных перспектив. Вот для, для любви вот здесь не такая ситуация. Пока больше ничего сказать не могу. Для тех, кого интересуют детки, то тут можно сказать, что ребенок, ребенок стоит на пороге чего-то нового. Что-то новенькое для него вы готовите. Теперь относительно ваших главных планов, целей. Тут, конечно, есть карта, говорящая о том, что вы остановились на чем-то, в чем-то вы сохраняете тайну, вы ждете, ждете развития какой-то ситуации. И эта ситуация, она связана с какими-то огорчениями. Может быть, знаете, вот в сочетании это как ли обида на женщину, это может быть разочарование связано с какой-то старшей женщиной. Ну, не знаю, я как по-другому это еще можно просмотреть, может быть кому-то из вас это будет более понятно теперь ситуация на работе но по работе здесь все по справедливости, все очень четко, основательно возможно что-то новенькое кстати, есть указание на то, что кто-то может поменять сферу деятельности своей но если уже давно к этому шел и также есть указание на то, что обратите внимание на свое здоровье. Такое впечатление, что знаете, вот что-то привычное, вот, то есть, ну, нужно обратить внимание. В частности, это спина, вот как по мне идет перегруз. Человек устал. Необходимо что-то лечить, необходимо что-то делать, обратиться к доктору обязательно. Если, конечно, для этого есть какие-то посылки. Теперь по ситуации далеко-далеко. Ну, первая благоприятная ситуация для развития юридических дел, если нужно будет обратиться вот к такому мужчинке, он связан с воздушной стихией, водолеи, близнецы, весы может быть связан с законом по тузу мечей ну и здесь есть еще скорость то есть скорость нужно быстренько-быстренько с ним что-то решать возможно для кого-то эта ситуация когда кто-то летит к такому человеку в гости ну если это связано с любовью или может быть какими-то еще другими делами или кому-то этот человек прилетает ну здесь есть взаимодействие с неким мужчиной ну, оно может быть очень интересным, поскольку по под мечеть здесь идет прояснение. Ситуация связана с ней, прояснится. В какую сторону, пока сказать не могу. Теперь по совету. Ну, совет вам Луна. Ну, во-первых, дождаться следующего полнолуния. Полнолуния будет у нас, когда? Четвертого, или это новолуние, не полнолуние девятнадцатого. Что-то произойдет на полнолуние, произойдут перемены. Возможно, что эти перемены могут коснуться вашего статуса. Но здесь как-то так интересно. Если говорить о мужчинах, то обратите внимание на такую земную женщину, которая очень проявлена в знак зодиака Козерог. Она такая спокойная, умиротворенная, денежки любит. Ну и вообще сама может быть при денежках. Вот здесь есть указание на то, что... Вы идете вроде как с ней к более тесному взаимодействию, к браку, но там могут быть препятствия в качестве нехватки. Не хватает, не хватает чего-то, не хватает, может быть, финансов в самом простом варианте. Вот как-то у вас нет ясности с этим человеком. Ну и любые все решения отложите минимум на месяц. Если говорить о девочках, то вам очень важно для себя. Осознать и понять, что вы должны быть вот такой вот хозяйкой. Вы должны сидеть тут на добре и четко знать, что вы сможете в завтрашний День смотреть уверенно, не думать о куске хлеба. То есть выбирайте себе партнера, у которого что-то есть за душой. Либо ждите, пока там у него за душой что-то появится. И ни в коем случае не делайте выбор, основанный только лишь на физическом притяжении. В общем-то здесь у вас идет, знаете, для всех рекомендация как-то быть более практичными. Правильно распределять мы материальные средства, руководствоваться больше практичной стороной вопроса, и это нормально, потому что в данный момент Венера всех нас к этому будет склонять, навести порядок в своем, в своем материальном мире. На этом я да, свой прогноз заканчиваю для вас, Раки, пожалуйста, ставьте ваши лайки, делитесь этим видео, помогайте развивать канал, и до встречи на следующих прогнозах.